Друзья, здравствуйте, с вами сегодня Геннадий Половинкин. Я вас всех поздравляю с новым 2023 годом, с годом кролика. И желаю вам крепкого сибирского здоровья, и чтобы все ваши мечты, которые вы сегодня загадаете в нашу новогоднюю ночь, чтобы они все в течение этого года сбылись чтобы у вас все было хорошо, чтобы близкие вас радовали, чтобы удача от вас не отворачивалась, чтобы ваш бизнес процветал. А теперь я передаю слово нашему президенту, он тоже сейчас вас всех поздравит. Здравствуйте. Это Дедушка Мороз. Шучу. Это Владимир Владимирович. Очень захотелось лично поздравить вас с Новым годом. Этот праздник, любимый с детства, всегда приносит радость и веру в лучшее. Пусть же этот Новый год подарит вам только положительные эмоции, приятные события, и будет к вам благосклонен. Я даже по этому поводу написал небольшое стихотворение. Прошу не судить строго, я не поэт, и род моих занятий, как вы понимаете, несколько иной. Итак, послушайте. С Новым годом и новую вехой! Той, что с боем курантов спешит, поздравляю! Желаю успехов и везения вам от души. Пусть со скоростью зимнего ветра Исполняются ваши мечты. Счастья вам миллион километров. Мира к дому, душе теплоты. Надеюсь, вам понравилось. С праздником! С новым 2023 годом!